Здравствуйте, я хочу показать кое-что интересное, вот в двух программах. Fg Tuniop, ну извините, конечно, я по-английски не силен, Ну все равно. А, вот это вот, как я в предыдущих видео показывал, что можно а, вот это вот, вот этой программы как бы чистить, устранять неполадки всякие, вот делать освобождение места там ускорение ставить там вот много вот, а, есть утилитов в одной даже вот сканировать можно даже еще делать проблемы смотреть какие очищать и вот эту программа она то же самое только она старенькая сейчас Вот, в принципе, одно и то же. Вот а, фирма одна и та же, а, только это более старенькая, вот это самое более новенькое, это сделано практически под десятку. А, ну, наверное, можно и под семерку, потому что там уже. А программу другие и папки совсем другие и как бы сказать реестр тоже сам маленько другой а, так как если это чистит уже по-своему очистки делает там вот даже еще остались всего эти вот. как быстренько все прям изумительно работает вот они два вместе ну у меня правда перед этим еще много еще программ есть для тестировки вот смотрите сколько у меня цело куча их здесь все полностью все все тестируется вот та же как и здесь устранение паладок есть и то же самое одно и то же все функции есть тоже устроение паладок реестр и вот если сделать а, эту для очистки это для оптимизации но они довольно неплохо э, как бы прижились в компьютере в ноутбуке наверное надеюсь то же самое будет довольно неплохо э, перед этим видео я показывал как они э, вот это как можно ее активировать на читая на три года и вот это вот она я вам тоже ссылочку скинул она идет на короче, она проще сказать сразу ключи репок репок идет от кролика ну в принципе все подписывайтесь, не стесняйтесь вроде как бы все следующее видео будет как оформить вот эту вот все папочки и делать покрасивее компьютер. Ну, можно сказать, перед друзьями похвастаться. Ну, ладно, удачи, подписывайтесь, не стесняйтесь, будем дальше.